Всем привет, ребята! Вы на канале Digger Coins. С вами я, Даня. И сегодня мы идем смотреть футбол. Четвертьфинал играет Украина с Англией. За Украину играют Бущан, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Миколенко, Ярмоленко и Ярымчук. Главный тренер Шевченко. Друзья, будем смотреть в центре города на большом экране все вам покажем, а сейчас выдвигаемся. Друзья, подходим к месту назначения. Люди посъезжались, посходили, жизнь кипит, вон сколько машин. Идем потихоньку. Друзья, город Бахмут, Донецкая область. Болеем за сборную Украины. Невжаво розпашувався вітрим з перебором із збарною перцома, і Миколу Матвеємку не встигло підстракувати. Хоча у гріст з трима центробактами мінімальні відстані між футболістами, але, бачимо, що дуже точно на першу відігравлях. Їм ставити вітром. І далі, з точки зору своєї частності, з точки зору, з точки зору, з точки такі епізоди, які в такому сезоні є, як на мене, найкращим, найстабільнішим нападниками в Англійській ТВ-р друзья 01 пользу англии полеем дальше друзья на доме культуры повесили большой монитор был приглашен весь город не все фанаты футбола но пришло очень-очень много людей как видите Друзья, даже рядом в кафе все места заняты, потому что все люди болеют за нашу сборную, сборную Украины. Нажали, а у нас Смотрите также, какие у нас красивые арки поделали в городе. Несмотря на дождь, Несмотря на дождь я снимаю для вас, дорогие друзья. Я бы не хотел, чтобы я был в этом году. второй тайм. Англичане забили уже второй гол. Почти. Сами смыслы думаю, И, сколько на Не Насколько профиль на Феликс Примпроста нового часу сегодняшнего матча. Мы сейчас на Леонфлазе. Уже что возможность понюхать не только работу на Леонтаве, а, безусередньо, квалификационных поединков для молодых любителей, которые наиболее являются нашим новым будущим. Их Санкт-Петербург, Игорь Седоков, Игорь Тимчик и Артем Дом. Включение из Донбасса. ...забилая, на Садомянчике и 65-й полиней, отбивающие песенки от этого в сборная Аллея выбывает Украину и она до 1-2 финала. Мы победим, с выходом далее, но и сборная Украина это парт за той ориентир, который будет у нас на и